Всех приветствую на канале Репи и Лилти». меня зовут Артем. И сегодня мы приехали в жилой комплекс «Белый дворец», который находится в районе Бытха, это Хостинский район, недалеко от Светлана, от центра, на улице Бытха, 41. И сегодня мы посмотрим здесь две квартиры в черновой отделке с отличными видами, с хорошими планировками. Я сейчас нахожусь как раз на входной группе, здесь у нас есть зона ресепшн, отделка для керамогранит, ориентирная штукатурка на стенах, панорамные окна, служба охраны. Вот, кстати, ее. Добрый день. Добрый день. Очень все культурные вещи. Но мы с вами пойдем смотреть квартиры. И пока мы едем на седьмой этаж. Немного расскажу про историю дома. Дом построился в 2018 году, был сдан застройщик Аэр групп Дом строился по федеральному закону 214. У него есть подземный паркинг. Здесь 23 этажа. Это один из самых высоких домов в Сочи, потому что в Сочи а больше 20 этажей действительно мало. Мы приехали на седьмой этаж, здесь у нас есть две квартиры. Одна 64 квадратных другая 51 квадратный метр. Обе они в черновой отделке. Одна у нас с прямым видом на море, другая с боковым видом на зелень и на море. Начнем мы, наверное, 64 квадратных метра. Немножко расскажу про входную группу. Ну, в принципе, как вы можете видеть, она выполнена в таком стиле. Теплые тона, на полу плитка. В принципе, ничего такого сверхъестественного, но это приятно. Дом выделяется из общей, наверное, архитектуры на Бытхе. Вот тут есть два дома, и рядом, и Белый дворец. Они, наверное, самые красивые, которые есть на Бытхе, потому что их видно ну, вообще, практически из любой точки, где бы ни были в Сочи. Погнали в квартиру. Данная квартира 64 квадратных метра, она примечательна тем, что у нее прямой вид на море, у нее есть как лоджия и как открытый балкон. Обратите внимание на стены, они из блока, они не несущие, вы их можете сместить в ту сторону, там очень огромная такая комната, такой большой зал, он не нужно. Можно увеличить кухню, нарастить дверь, сделать там огромный гардеробную в этой комнате и сделать здесь достаточно просторную кухню. Также вот у нас есть лоджия, вот эта часть она тоже несущая, ее можно убрать ну, и, соответственно, сделать больше света в кухне, так как здесь немного не хватает света. И э, кухня, получается, будет смещена с лоджией. Обратите внимание, как здесь э, построена лоджия сделана. То есть здесь такой эркер полукругом, панорамные окна от пола до потолка. Свет достаточно. Я бы даже сказал летом, его, наверное, надо сделать меньше, потому что, ну, лучи просто бьют очень сильно. Вид просто прямой на море лучше не придумаешь. Даже говорить ничего не стоит. Я думаю, что здесь комментарии какие-то излишние, Поэтому просто молча посмотрим, что будет Вот. И такими видами будет наслаждаться тот человек, который приобретет эту квартиру. Но о цене мы поговорим позже. Поэтому пойдем посмотрим вторую комнату как она выглядит. И мы оказались втором помещении данной квартиры. Обратите внимание, какое оно огромное, на самом деле, не знаю, камера это передаст, но здесь, наверное, квадратов 25-30, то только одна эта комната. Соответственно, что можно здесь делать? Здесь, конечно же, вот сделать огромную гардеробную дополнительную, вот эту стену, нарастить эту дверь вот сюда, потому что этот блок, он несущий, то есть здесь не нужно получать какое-то разрешение. И сделать огромную мультирубную. Здесь у нас получается полноценная спальня а, с выходом на балкон. А, балкон ну, с таким вот видом, с прямым видом на море. Здесь его, конечно, не засеклить, да и не стоит этого делать. То есть это шикарный открытый балкон, где можно летом расположить, а, я не знаю, даже, наверное, лежак, позагорать, можно два стула, столик и выходить пить кофе по утрам или бокал вина по вечерам и провожать солнце в закате, которое входит туда в море. Еще раз напомню, это район Бытха. там у нас район Светлана, Дендрарий, а в той стороне у нас Адлер. То есть до моря здесь, наверное, метров 400, но в принципе отсюда можно доехать куда угодно и до центрального пляжа до потому что остановка прямо около дома. магнит у нас. 150 метров здесь у нас есть небольшие кафешки пивная кто любит э, попить пиво в принципе все рядом школа здесь тоже две школы здесь на бытхе две школы сейчас еще одна будет строиться два детсада район полноценный для жизни то есть вот здесь очень много живет людей которые местные и люди здесь в принципе выбирают этот, этот район потому что он в близости от центра, но не такой шумный и суматошный, как сам центр, это вот где вот Новогинская, Островская и Рос. Пойдемте смотреть вторую квартиру. Эта квартира у нас не менее интересная, она 51 квадратный метр, на 51 с копейками точно. Она тоже у нас отлично планируется, потому что здесь а, стена из блоков она не несущая. Здесь а, конкретно сейчас я отношусь в кухне-гостиной. А, вот эту стену можно еще сместить туда на сантиметров 50 и получить действительно огромные кухни-гостиная. Что еще можно отметить из плюсов этой квартиры? То, что у нее проходный балкон, выход на балкон как с кухни, так и с, гости, а, с и спальни. Фалкон у нас около 9 квадратных метров, он открыт. Здесь уже можно конкретно и лежать поставить, и здесь вот отпустить столик. Точнее, нет, если здесь кухня-гостиная, мы ставим здесь столик со стульями, да, где можно сидеть. А там можно пощилить, поставить лежак. То есть у нас здесь санаторий Металлург, то есть вид на зелень, на территорию санатория. Ну и, соответственно, вид на море. Я не могу сказать, что это боковой вид на море, это конкретно прямой вид на море. Его видно даже из спальни, в принципе, наверное, будет. Но когда вы выйдете на балкон, конечно же, вся эта красота перед вашими глазами. Вот сейчас только что проехал автобус. Остановка у нас находится вот здесь. Ну, вот прямо вот за этим зданием. А, Сбербанк, магазинчики, остановки. Все в шаговой доступности. Никуда вам из этого района, в принципе, выезжать не надо. Спортивные площадки, то есть сквер, быт, чуть повыше. Все находится здесь. И с этого балкона мы плавно переходим в спальню. Это, кстати, очень удобно. Вот я говорил про спальню, вот эта стена, и ее можно перенести сюда, вот где-то да, сантиметров 50-60 можно можно смело убирать, сделать здесь просто спальню. Спальня она нужна для того, чтобы люди спальни. То есть просто некоторые люди делают спальню квадратов 30-40. Ну, я честно, кстати, не понимаю зачем. Она нужна для того, чтобы только спать. Лучше сделать побольше кухню-гостиную, но это лично мое мнение. Здесь отличная ниша для шкафа встроенного, то есть чтобы да это. Он не торчал, он убирал. Смещаем стену, ставим кровать и получается отличная спальня с большой кухней-гостиной, с двумя выходами на балкон, с огромным балконом и видом на море в комплексе бизнес-класса внизу района Бытха. Поговорим про коммуникации. Коммуникации здесь все центральные, своя газовая котельная. Выходит в среднем вот на 51 квадрат, а зимой 4500-5000, летом где-то может быть от 4, ну в принципе. Здесь все зависит от того, сколько вы нажмете, сколько вы нальете. Но в целом это так за комплекс бизнес-класса, согласитесь, это немного. Если вас интересовало данное предложение, вы хотите узнать актуальную цену, пишите, обращайтесь. Сейчас называть цену нет смысла, потому что сейчас в такое время рынок очень динамичный. Кто-то поднимается, кто-то опускает. Но скажу вам, что вилка цен в данном комплексе от 400 тысяч рублей до 550 тысяч рублей. Это уже квартиры с ремонтом. Пишите, звоните, и мы дадим актуальную информацию, потому что рынок динамичный. И можно сказать, мы мы актуализируем цены и предложения каждый день, а бывает еще два раза в день. Все меняется, господа. Всем удачи, здоровья и всех вас